Всем огромный привет! Добро пожаловать на нашу кухню. И а привет вам с канала Юрий и Лариса Ивановалай. Сегодня мы готовим курицу с кабачком и с рисом. Сразу вам и гарнир и второе блюдо. А теперь быстренько приступаем к готовке. У меня два корочка. Сейчас я их замариную. Так, а корочка крупные, поэтому я их разрежу на части. корочков примерно килограмм. Вот так вот. Чайная ложечка соли. Неполная. И любимые свои специи. У кого что есть. У меня вот смесь перцев. Я чайную ложечку. И сегодня я хочу добавить кориандр. Может кто-то не любит кориандр, так не добавляйте. Вот тоже на кончике чайной ложки. И одну с горкой ложку майонезика и добавляю чесночок как всегда мне это надо все быстренько перемешать и оставляю на некоторое время пока я занимаюсь подготовкой других ингредиентов пока у меня курица отставлена в сторону я взяла кабачок он у меня весит 800 грамм примерно нужно кружочки резать 1 полтора сантиметра кружочки эти я разрежу на 4 части форму я смазала Масло не пожалела. Оливковым маслом смазала. Тут две ложки масла получилось. В общем, я первым слоем укладываю кабачки. Плотненько так друг к дружке. Вот присолить обязательно нужно. Я так чуть-чуть, щепоточку прям взяла. А вот смесь всяких перцев это по желанию. Теперь сюда вторым слоем я насыпаю рис. Риса у меня здесь 200 грамм. Рис у меня пропаренный, сухой. Я постаралась равномерно все это распределить. И теперь я присолю рис тоже. Тоже по вкусу и по желанию, как вы любите. И теперь мне нужно сверху еще уложить ряд кабачка. его присаливаю. И мне нужно это все сейчас да, еще я посыплю перчиком. Я люблю перчик. Мне нужно теперь залить водичкой. Мне нужно сюда, вот на 200 грамм риса получается, мне нужно 400 миллилитров воды. Вода у меня горячая. Так, все. И сверху Кладу кусочки курицы. Так, вот эту вот форму мне нужно закрыть фольгой. Чтобы закрыть фольгой, чтобы она не прилипла к курочке, мне нужно ее маслом сбрызнуть. Вот так. Или смазать, у кого нет такого масла. И все, закрываем. И я это буду выпекать в духовке при 190 градусах, в общей сложности где-то час 20 час может быть. Сейчас вот это вот минут на 40 я ставлю в фольге в духовку. Я взяла зубочистку и вот так вот наколю в нескольких местах. чтобы у меня пар выходил и крышка вот эта моя самодельная не очень высоко поднималась. Ставим в духовку. Прошло 40 минут. Смотрите, я сняла крышку эту импровизированную из фольги. И у меня вот недоготовленная курица. Здесь у меня вот жидкость. Рис. Сейчас хотите попробую. М -м, ничего не попалось. Ой, ну вкусненько уже. И запашок. Рис почти готов. Ставлю в духовку, пусть все это теперь зажаривается. Прошло полчаса. Еще плюс к 40 минутам. И вот у меня вот такая зажаренная курочка, как я хотела. И вот, пожалуйста, гарнир. Полезная курочка. Здравствуйте И всем. С кабачками, смотрите. Ну, теперь осталось нам покушать. Ну, запах конечно обалденный уже, вкусно пахнет. А мы сейчас будем кушать это все. Раскладываем по тарелочкам. М -м -м, как, все. как все горячо. Вкусненько. Так, немножечко присыпем укропчиком. Тебе присыпать? М -м, как всегда. Все супер. Кабачки придают такую сочность. Всем желаю приятного аппетита. Кушайте вкусно. И всем пока-пока, до новых роликов. Пока-пока.